всем привет на связи никита кузнецов вы смотрите канал настольный теннис для всех а в этом видео я подведу итоги объявленного ранее конкурса объявлю победителя и также расскажу о том как с помощью простого упражнения можно очень качество повы повысить свой уровень игры в настольный теннис если вам это интересно Оставайтесь на моем канале. Давайте начнем по поводу упражнения. Есть один э, простой э, секрет, как повысить э, качество игры, э, который поможет при игре на счет более эффективно и качественно выполнять атаку. Э, все просто. На самом деле, когда вы выполняете любой элемент, например, топ-спин справа, вы обычно подаете подачу на катер. Начинаете вращать, ваш оппонент вам подставляет Просто введите одно изменение Вводите мяч через подрезку Обычно подачу подавайте Не обязательно какую-то сложную Просто вы подаете подрезанную подачу Справа, слева, без разницы Ваш оппонент вам подрезает и первый ход вы делаете топс и дальше продолжаете э, выполнять упражнения. Не обязательно делать это с одной точки, вы можете делать какое-то сложное задание. Главное, чтобы первый ход вы начинали через подрезку. Также из левого угла вы можете посмотреть вот на этом видео, как делаю это я. Согласитесь, что этот совет крайне полезен. Он поможет вам развиваться. Выполняйте его каждую тренировку, а не просто приходите и делайте по 20 топсов справа-направо, слева-налево, чтобы в вашем мышлении развивалась комбинационная игра. И теперь о победителе конкурса. Им стал Андрей Пашкевич. Андрей, обязательно напишите мне, в соцсети, ссылки на которые вы можете найти в шапке моего канала, либо ссылки есть под этим видео, Инстаграм, Facebook, ВКонтакте, я думаю, вы без труда меня найдете, и мы обсудим, как я передам вам приз. Итак, друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте нажать вот эту конструкцию, подписаться на мой канал, и в следующих видео Напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы я проводил розыгрыши. Если э, достаточно будет комментариев за то, чтобы их проводить, то мы обязательно их продолжим. Итак, всем пока. На связи был Кузнецов Никита.